Я вас приветствую на канале Мототек. Сегодня будет обзор мото вездехода Speedgear UTV4. Поехали. Скажу сразу, это не спортивная машина. Это действительно мото для любителей рыбалки, охоты. Для тех, кому нужна помощь по хозяйству, у него грузоподъемность 500 кг в кузове и 500 кг в прицепе может буксировать. Кстати, парков идет в стандартной комплектации. Двигатель установлен 400-кубовый, с 4 клапанной головой, двойной системы охлаждения, настроенный специально для жестких условий. вариаторная, подключаемый полный привод, блокировка дифференциала. Такая техника едет везде, где вы только хотите. И утащит ваш груз в самые труднодоступные места. По органам управления. С такой машиной справится даже ребенок. Обычный автомобильный руль, обычные автомобильные переключатели, сигнал, свет, повороты. Сейчас остановлюсь. Так как он вариаторный, трансмиссия простейшая. Нейтральная, задняя, передняя. Есть также стояночный тормоз, который активируется ногой. Так сбросить. Пульт переключения приводов. 2 ВД, 4 ВД. И есть блокировка переднего дифференциала В комплектацию входит также и лебедка Пульт от которой находится вот здесь внизу Он дистанционный, с длинным проводом Тут у нас бардачок Достаточно вместительный Мы взяли с собой все, что нам надо Все и в него и положили Есть розетка на 12 вольт По приборной панели Скорость Тахометр, режим трансмиссии, нейтральная передняя задняя парковка, датчик давления масла, отсутствие зарядки, дальний свет, датчик перегрева, аварийная сигнализация и паркинг, указатели поворота дублятора. Здесь выводятся мосты, полный и неполный с дефлоком, часы, уровень топлива, ну и роденный путь. хочется уделить мотору с 400 выдали 28 сил и 36 ньюта на крутящего момента для чего это сделано это направлено на то чтобы обеспечить максимальную тягу на низких оборотах то есть он не мотоциклетного типа он реально для мотовиздехода проектировался на пригоди двойная система охлаждения обеспечит стабильную температуру в любое время года будь то минус 20 или плюс 30 Паруливный пак объемом 26 литров, ну это 200 километров жесточайшего бездорожья. Снег, лед, и все ни почем. включайте полный привод как бы, любые болота, все везде она выйдет. Лепетка на полторы тонны, то есть можно не только себя вытащить, можно еще и что-то там выкорчивать такой лепеткой. Сейчас мы поедем в парк и попробуем по рыхлому снегу его. платформа выполнена в виде полноценного кузова с откидным бортом. Мало того, она еще и прокидывается вся. Помогает прокидывание гидравлика. Установлена гидравлическая стойка. Даже с грузом 400 килограмм она вам поможет. Руками можно будет поднять. Пойдемся по комплектации. В базе стоит лебедка, легкосплавные колеса, ветровое стекло, крыша, также установленный фарков. с лесом все что таки что-то привезем задняя подвеска выполнена в виде двухобразных рычагов мы их видим со стабилизатором поперечной устойчивости амортизаторы передние и задние это гидравлика с винтовой пружиной и регулировкой по преднатягу инжекторный впрыск обеспечивает легкий запуск при любой температуре на улице будь то минус 20 или плюс 30 Карбюратор может подводить в, такую, в таких режимах, но только не инжектор. Для простоты обслуживания капот легкосъемный. Здесь мы видим переднюю ходовую часть. Обратите внимание, что на нем есть стабилизатор поперечной устойчивости и спереди, чего нет в обычных квадроциклах типа АТВ. И руль рейка. То есть не просто 2 две тяги, а речного типа. Тормоза передние, гидравлические дисковые. Ходовая часть на шаровых опорах. Диски вентилируемого типа. как она едет на заднем приводе.